и кашки, ребяшки, кашки, сегодня видео будет снимать про Майнкрафт. Это уже третья серия, и, как я помню. Сейчас мы будем строить дом. Минуты летели, то ступеньки этого я думаю пока что да. достаточно Сейчас мы будем делать стенки. Это будет довольно простенький домик. Хм. Я хочу купить еще тут вот штучки. Есть там у нас здесь? Почему здесь не хочет проключиться? Инструменты нет. И готовы да, нет. Странно. Здесь у тебя нет. это Джапа на короче на блоки. А на рамку это интересно, можно поместить? Такой большой парам. Так, ну топ-лам будет. Gracias. You have to be Thank you. Yeah. Все, я поняла, как делать. Niko Every time Каверкать мат. какая Талони. Я тут тоже ноли. И ты тоже моли. И ты воля. Что-то должен я на это попробовать. А то учиваю король. Лоли. Лали. mm Смотри, что за хрень вот это вот. Что это? Ой, ой, ой. А, это я О, так, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока. Всем пока.